Данность как таковая как она воспринимается человеком и как каково может быть восприятие да? то есть не рационально вне реакции ну собственно это отправная точка то есть почему он тогда это не симпатичен, непонятно вот это же это отправная точка и собственно у шавира тоже потому что мужик же и к чему он пытается это приложить на современность да? и собственно с тем, что мы сейчас имеем, а мы имеем более или менее реальное изменение какой-то своей сущности, соответственно, да, вот первая глава, и вся книга называется мне меня критерием, то есть э, двигаясь по пути биотехнологий, когда мы меняемся сами, как, как э, э, избежать вот таких препятствий в виде каких-то имеющихся критериев в предсуществующих. Этот абсурс я абсолютно не, не понял. У и зачем он к место? А, По-моему, это что-то вот, да, дань какой-то моде. Если просто так сказать, то про, суть в том, что э, наша сущность изменяется, потому что изменяемся мы сами, да, а мы же состояние себя изменяет, так, да, чтобы уже мы не могли себя описывать ну, да. э, в тех категориях, которые были. Причем из эстетики. Вот. А эстетика тут, собственно, при том, что мы не можем полагаться как раз ни на, грубо говоря, ни на первую критику, ни на вторую, то есть мораль да, у нас уже так не может законодательствовать, потому что она применима к старому положению, да, она должна измениться. Что касается рассудка, да, ну пока да, понятий не способны Почему мораль не приложимая? Потому ну, что... Еще. потому этика есть такое понятие, уже 20 лет. Разумеется, есть. Но, собственно, она потому и есть, что это э, процесс, да, это тревожащие. Трансгуманизм основан на суждениях моральных. Это есть, С, но... своеобразно. Но потому это море. есть, что это проблема, да, а, а нет каких-то норм, которые и сейчас действуют и могут действовать в дальнейшем, и ничего не нужно менять. Нет, я категорически не согласен. Кажется, вот этот аспект генной инженерии, биотехнология, трансгуманизм это как раз эпархия рациональности нашей. Но здесь суть в том, что это уже другая рациональность, поэтому, прежде чем нам что-то описывать, мы должны исходить из практики. а практики это что, это вот восприятие, эстетика и так далее, и когда это уже все есть, мы уже будем, то есть никто не говорит, что рациональное нам не нужно, да? но после. Эстетика в данном случае, допустим, смена пола, да, вот тоже биотехнология, это я могу понять? Не смена пола эстетика, а смена пола предполагает, что ты уже не можешь... Это может раньше. быть вне рациональности, понимаете, я хочу сказать. Ну, собственно, да. То не с суждение, да. А, а модификация человека, это все же рациональный процесс сугубо. Но ну, человека в целом не конкретно. Потом-то вам бу бу будут предложены варианты, и вы будете выбирать. Хочу быть бабочкой, там, это уже зависит от вашего эстетического чувства. Ну, Или кроликом. Даже у Канта э, нет такого в таком виде, потому что даже чувственный опыт, да, что он делает, даже если мы берем просто рассудок через категории, да, проводится, а нет только не рациональности вот такой, прямо такие да, какой-то, да, раньше чувственного. Рациональность, я понимаю, как понятийное мышление, основанное на, на опыте, что по-моему, ну, сходит с Кампом. Да? А эстетические соуждения, это как бы в понятия практически. Конечно, не понятия, да. Но. Но рационально. Так? И тогда тут получается немножко совсем другая диспозиция. Так? Потому что... Ну, вот начать... Значит, Шавира где-то в конце статьи говорит, что или это приводит стату Вайтхера, вообще философия должна начинаться с критики Восприятие, а не чистого разума. А почему восприятие и чувствование? Там да, как бы такая конфигурация. А, я ее долго не могла понять. В общем, я читаю Вайтхеда и вроде как бы не срастается. И более-менее срастаться у меня началось, когда я прочла предисловие Латура книжки Изабель Стингерс uh, uh, «Думая вместе с Вайткидом». Книжка написана где-то в, в самом uh -huh. начале нулевых, переведена там на немецкий, на английский uh -huh. и так далее. Uh, сразу там какая история, вообще какая история с Вайткидом? Uh, uh, его uh, применили только теологи. Uh -huh. И то он лег в какую-то очень традиционную теологическую разборку. Это, в принципе, ну, когда меняется парадигма, ну или эпистема, то там э, ничего не понятно, поэтому возникают какие-то старые формы теологические. Но теологические хороши, может быть, с точки зрения образности, но они не мыслятся эпистемологически. Там есть вот какой-то блок. Ну, может быть, потому что теологи не любят эпистемологию. Может быть, потому что сразу бросаешься туда короткое пространство. Как бы мистика легче появляется, чем рациональность. И вот в этот момент нужно ввести рациональность, то есть прочесть его эпистемологически. И по мнению Латура, Стенгерс как раз вот этим... И занимается. А предшественником ее была маленькая главка, делёза в складке. Угу. И, собственно, вот так началось перетягивание Уэйтхеда. А провокация, почему его надо перетягивать? Потому что ну, непонятно, каким образом выйти из линкоцентрической парадигмы. Лингоцентрическая парадигма работает, ну, это, в общем, хайдегеровская, витгенштейновская штука, что можно сказать, что можно схватить, то существует, остальное убираем. Там не неважно, язык дом бытия или язык там, тюрьма бытия, но э, есть редукция. и Эта редукция сделана в пользу э, субъекта центризма. То есть классическая метафизика бинарности, рациональность природы, она ушла, но ушла таким образом, что сделалось как бы еще хуже. И э, каким образом въехать вот в эту э, как, как бы моно, монотеистическую антологию, выход в дуальность э, корреспондентское знание запрещен. Вот, э, этот выход намечен, в принципе, в работах первой четверти 20 века. Но все эти работы дискредитированы. И ну, весь спектр в разных школах. Ну, может быть, за исключением Гусорля, которого вытащили через лингвистическую рациональность. И, значит, вот решили вытащить Вайтхеда. И это, в общем, некоторым... В некотором смысле не единственный возможный ход. Но просто над Вайткедом уже поработали два как бы, блестящих представителя. Делес да? как бы Делес интуитивно открыл. Изабель Стингерс, а э, она такой очень основательный. Хорошо подумала. Да, <связывая> она основательный мыслитель, потому что она работает с теорией науки. И такой базовой эпистемологии. Она, в свою очередь, повлияла на Латура. То есть она латур где-то писала, что она навязала мне. Как бы заставила меня влюбиться в Вайтхилл. Ну, здесь то же самое, да? И дальше, значит, книжка «Стингерс» это где-нибудь 2002 год. А спекулятивный реализм, вот шестой. И вот как бы Вайтхед стал распространяться. То есть он становится у нас таким философским медиумом в новую эпистемологию. И дальше вот как бы в чем новое. И э, у нас была переведена одна книжка Стингерс совместно с Пригожиным. И еще когда-то, но очень давно, в позднее советское время, я ее читала студенткой. Меня там э, поразила э, метафора, из которой они работают. Это метафора пересыщенного раствора, как бы это не дуальная форма мира, это пересыщенный раствор. Что-то туда попадает, там начинается кристаллизация. И, соответственно, из этого вывод. Да, вот это некая не апофатичность формы, а с другой стороны процессуальность. И Мне кажется, что вот, эти вот как бы такую геометрию эпистомологическую, Стингерс берет у Вайтхеда, Сейчас, повторите. соответственно, повторите. <клес> <клес> что а а, ну пересыщенный раствор, туда что-то попало, а и у -у -у. началась кристаллизация. А, а не тот ли это пример, который используется для описания вот, субъекта-суперекта? То есть угу. да, суперъект, который образуется, собственно, вот как нечто осадочное, то есть после, а не как у Канта, да, пред, до. Угу. Да, и отсюда получается очень много выводов, потому что, во-первых, мы не можем определить природный объект, но нету неопределенный. Соответственно, мы... И нет никакой статики. Соответственно, все объекты, которые нам даны, мы полагаем, они являются следствием каких-то процессов взаимодействий и концептуализации. То есть любой mm -hmm. объект, который есть, он уже конфигурирован, он синтезирован одновременно через... Природные, ну как бы вот, внешние, да, и когнитивные. Но они не разводятся, да? это общий такой природокультурный процесс. Есть еще дискуссия Стэнгерс а, Стенгерс и Харовой, но очень плохо, о а, а, а, Но она очень плохо записана. И, значит, вот, соответственно, эта природокультурность, как бы изобретение Харовой, но э, очень хорошо ложится вот в эту традицию. Значит, чего у нас нет? Значит, у нас нет э, субъекта-объекта, у нас нет статики, у нас есть процесс. Процесс сразу распадается, э, это не процесс мышления, это даже не процесс чувствования, э, процесс многих взаимодействий. И э, там не очень понятно, как их э, считать. Но тем не менее они э, э, скоординируются между собой, и вот это вот для Уайтхеда объективность. То есть если возникает суперъект, то есть э, э, вместо объекта, который дан до, появляется суперъект, который дан после. И тогда получается, что вся вот эта. Наша мировая конституция – это следствие длинной череды процессов, которые никогда не останавливаются. И, в принципе, эта логика она вполне себе выдерживает разные формы рациональности. Алла, у меня два вопроса. Во-первых, почему вы это называете рациональностью? А во-вторых, не кажется ли вам, что это такая наивная наивная натурфилософия? Но, ну, естественно, все взаимодействует. Естественно, все как-то булькает в этом регионе, Взаимодействует, эволюционирует. Потом образуются какие-то более сложные структуры, которые начинают между собой иначе взаимодействовать. И так далее, и так далее. Но, Но тут нюанс в том, что классическая натурфил... натурфилософия, она говорит о том, что природа сама действует. Соответственно, где оказывается. Здесь там в самодействие. И... Так мы же часть прибора <смех> этой природы. Мы неотъемлемая часть этой природы. Мы, можно сказать, самое родное, вот там вот. И возникли вот в этом бульоне, понимаете, все взаимодействие страшное. Ну вот вы это вот, такой, мачтед такой мачтед вот. взгляд, естественно, на, на, на, на научника. Поэтому вот я прочитал и какой-то вот такой научный не чувствую абсолютно. Вот в некоторых вещах, вот я как человек с естественным научным бэкграундом абсолютно не чувствую никакой новизны, философских. Я согласна, что нет новизны, хотя новизна для него самая важная. Но, во-первых, есть такая вещь, как решение у него, здесь вот прописано в этой категориальной главе, во второй, которая принимается каждый, в общем-то, раз. Да, речь не идет просто они, А во-вторых, что касается новизны, в том-то и дело, что интересно сейчас смотреть на него. Почему? Потому что э, все, в общем-то, любимые его вещи, понятия, это красота, да, это новизна, это творчество. Красота вот сегодня у нас. В общем, это с точки зрения нашей экономики даже очень комично выглядит, да? где у нас царит дизайн, да? инновации вместо новизны, да, и креативность вместо творчества. Да, красоту это там не только угадь, это там Платон, Гам, а... понимаете, это тоже очень много красоты. Ну Обе нет, потому писали. что, потому что вот собственно вот эту философию процесса как-то удивительно легко подхватила, в общем, именно этот мир, в котором мы живем. И нет, не Платона, вот именно Лайтфид, мне кажется. Как... И в этом смысле как раз интересно посмотреть не в... вовсе не в плане чего нового он принес, а как это, в общем... Это, а, а, а зачем иначе? Мы же должны искать для себя какую-то нам новизну, для нашего творчества. Ну, что касается, И, допустим, Да, вот Такой... можно я, да. я продолжу. Касательно Канта, почему Канта это статика? Господи, почему там субъект? Как возникает материя чувств приет. Ну, грубо говоря, в субъект. Непонятно откуда. Вот процесс становления субъекта. Это Кант описывает, что да, есть априорные формы чувств и категории рассудка, да, и описывать это становление, ну это же процесс. В исходе материя чувств, еще некий номинальный канал там. Ну, у Канта нет а, натуры философии. А? Ну, то есть Кант бросил свою натур философию, когда перешел к критикам. Если бы просто сказать, что там опять не статика. А очень такая закоролистая динамика. Я еще им как. говорю, что там статика, тем более в третьей критике, да, где вообще какие-то удивительные вещи в духе, там созерцания само себя питает, да, и воспроизводит. Да, и, и, и вот и вот эти, что называется, и, если мы будем описывать э, как бы из, из с метапозиции, из метапозиции, это вот Ватхев, да, вот, вот, вот он описывает как бы вот эти вот взаимодействия. Я предполагаю, я очень поверхностно знаком. А как, как бы изнутри описывает это это становление? Очень сложное становление через там схематизм, воображение и прочее. Да, да но я бы сказала, что Майтфетт берет вот это воображение, превращает его в самый главный принцип творчества. И дает ход именно не такому общему анализу, который Кант там прикладывает да, ко всем трем, а вот именно пытается приложить из-за из чего из-за из <лескак> не любви к доминированию познавательного, да, пытается просто это приложить на область чувственную только эстетику и разрабатывает собственно здесь свою систему. Мне кажется, что там выход наоборот не из воображения, а из эстетической рефлексии. Почему все идут из последней критики? Потому что вещи, как в искусстве, даны уже в какой-то форме. Эта форма имеет как бы выход трансцендентальной эстетики, то есть она исторична. О ней можно говорить как о прекрасном, то есть они говорят уже не о возвышенном, а о прекрасном. Тот самый интересный момент, что эстетику и рефлексию можно ввести в перцепцию. А если вводим в перцепцию, то это как бы вот тот момент, когда происходит ну, как, разделение между. Человеческая, нечеловеческое, то есть запускается объективация мира, но через перцепцию. Полагалось, что вот здесь э, есть пауза ну, в рефлексии, в культуре, и из этой паузы значит, мир дается, как он есть. И их идея, что это просто перцептивная рациональность, э, выпадала. Если мы ее уводим, то мы тогда справляемся с дуальностью. И в принципе этим же и занимались э, империокритики. От меня почему-то удивляет, почему они выбрасывают империокритику. И, и, и философская логика это не объяснить. Возможно, есть институциональная. Возможно, есть какое-нибудь империокритическое, академическое, неопозитивистское учение жестко институционализированная и вписанная вот в какую-то традицию. Потому что все, все время обходят вот этот мостик. Но не могут же они этого не знать. Да? Что критика восприятия и научные парадигмы начинаются с 19 века, а не с Вайтхеда и не с Попера. Да? Почему-то не... А может быть, просто через несколько лет эта линия срастется, просто не успели еще все опубликовать, что надумали. И значит проблема в том, как не утратить рациональность, то есть как найти много способов рационализации этой новой ситуации. От Канта мы получаем просто такой тезис. Да, вот восприятие, чувство, это рефлексия вкуса, это способность рефлексировать суждение и устанавливать мир в его материальных формах. И одновременно эти материальные формы не являются вот такими в смысле старого материализма. А это тогда, получ... то есть базовая идея придумать онтогносиологию или онтоэпистемологию. То есть вот этот дуализм сплавить. Когда-то мы пытались посмотреть, как это делает Лукач. Не Лукач, а друг его. Такой советский онтогносиолог Левшинский. Потому что задача... В принципе, у всех у них в 30-е годы, там, конец 20-х, одна и та же. И Хайденгер, и Липшиц, и Уайтхед, До как бы, сдачи в лингвоцентризм. И, и какие способы рациональности? Вот мне интересно, как вот в естественных науках, в биологии, они ведь наверняка уже все прописаны в формулах. Да? Соответственно, восприятие это э, тот э, момент отсчета, когда между средой и юнитом происходят развлечения. Да? И, и, и там можно осознать какую-то рефлексию, и, и оттуда можно как бы говорить, будучи принадлежащим одному, но можно говорить о позиции там, взгляда, места, откуда заводится рефлексия. И если их как бы осмыслить как позицию развлечения, а не позицию дистанцированного уже дано, тогда как бы, мы начинаем в рефлексии, скорее разбирать вот эти соединения. Не знаю, понятно. Нет? Нет, И... Но тогда мы сталкиваемся с тем, что... Ну, вот это среда юнит, да? это матурановская, видимо, тема. А дальше мы сталкиваемся с тем, что у нас слишком много агентов. Да? Вот, э, ситуация должна срастись э, с разными обстоятельствами. Там, биохимия, погода, э, ну, как бы в культуре, политика и так далее, дискурсивная подготовка, техно, технология. И э, вот эти все агенты, они, в принципе, довольно легко же пересчитываются. Через историю мы очень хорошо видим, что получилось событие. А дальше Вайт вводит понятие событийности, за что его любят Делёвс когда происходит это соединение различного в одно событие, тогда у нас запускается как бы форма, форма взаимоотношения, да? вот форма сущего запускается. И у него вот в этом в главе про процесс, там начинается... То есть это уже третья, третья ступенька, да, вот как бы с одной стороны перцептивный анализ, потом начинается анализ собирания формы много агентов. У него называется это сращение. Потом, значит, вот как бы сращивается некая форма сущего, которую можно не делить на субъект объекта, не вместе. А потом эта форма э, вроде как бы стабилизировалась, но она все равно в процессе перехода к другому. Это вот как бы еще одна... Э, и это происходит тоже не, не, не от балды, а при помощи воздействия многих агентов, которые мы можем вполне себе зафиксировать. То есть область для новой рациональности очень большая. И предположительно, что Биологи давно с этим работают. А вообще он же, Уайтхед, запустил свою теорию, потому что попытался очень серьезно отнестись к трем научным переходам. Это Дарвин, в его представлении эволюция Дарвина это вообще отказ от природной статики. И в перспективе вообще отказ от классического понятия природы. Ну, Эйнштейн, естественно, теория относительности и квантовая теория. И дальше, если у нас есть вот такой эмпирический опыт, а опыт всегда важен, потому что это усилия культурно-когнитивное и природное одновременно, то мы должны задать новую эпистемологическую рамку. Алла, то все же, ответьте, пожалуйста, что называется называете рациональностью? Самое главное, почему вот это эстетическое восприятие относитесь к рациональности? Вы пытаетесь mm -hmm. это описать как-то рациональным образом? Это да. Ну, во-первых, На мой взгляд, случайный. это как, как раз не рациональность. Это классический подход, когда рациональность отделяется от чувственности и восприятия. Но это же всего лишь правило. Да? А если мы пытаемся, ну, на основании Кантовской третьей критики говорить, что суждение вкуса, суждение прекрасного мыслятся, ну а суждения могут быть рациональными. Но эстетическое сотрудничение не рационально. Ну, я бы сказала, mm -hmm. что здесь важен конструктивизм и конструктивистская работа. То есть, это я, это а... вы описываете таким образом, то, что хотите высказать. Mm -hmm. Рациональным образом не описываете. Совсем. Не вы совсем. Как? Это такая рационализация субъекта, когда субъект, в общем, поскольку он становится, да, мы что что мы делаем? Мы можем этот процесс конструировать сами. Да, то есть мы можем, в общем имея вот эти данные, э, собирать субъект. Ну то есть мы включены, поэтому мы можем что-то да. собирать, выбирать, прилагать усилия. Конструировать. И в этом смысле э, Вальдхед типа, как, как раз... Каким образом конструировать? Типа что? Mm -hmm. Включать в себя что-нибудь включать? Ну, например, да, потому что вот как раз в категориальной главе он, когда он пишет о свободе, да, он подчеркивает вот эти решения, которые, в общем-то, мы принимаем. Речь не идет просто о случайностях. И, соответственно, можно выстраивать конструктивную работу. Это то, что, как я понимаю, Уайтхеду было особенно симпатично у Канта, а Стенгерс особенно симпатично у Уайтхеда. Потому что вот она известна тем, что она Уайтхеда считает как раз конструктивистки. Да? Тогда как вот Шавира Шавир считает так, ну вот в эстетику. То есть задача, вот, сам акт перцепции изъять из самоданности. Но это вроде как бы логично получается, если природа не является самоданной уже в готовых формах, то, соответственно, взаимодействие с ней требует какого-то... То есть это э, усилие, это какая-то работа, э, это может быть схвачено как развлечения. А почему у это еще так? Потому что у него ведь у каждой сущности, да, у него вот бинарная э, сущность, у нее есть ментальный полюс, у каждой. При том, что э, с одной стороны он начал с того, что пытался вот это познавательное вытолкнуть, да, но чисто человеческое. При этом он пытается сказать, что есть ментальный полюс у каждой сущности, а сущность и что здесь еще важно, э, речь не идет просто о э, пересмотре субъекта и объекта и вот э, э, антропоморфный... В общем, еще важно, что снятие происходит живого и неживого, да, душевленного и, нет. и в этом смысле, поскольку как мы знаем, в его актуальной сущность может быть любой, да, камень. Вот у него, там, пример, обелиска египетского, который перевезли, перевезли в Лондон, да. И он так описывает становление, становление, то есть вот этой актуальной сущности обелиска. И поскольку ментальный полюс есть в каждой сущности, у да, вот обелиска тоже есть ментальный полюс, вот. То есть... То, то, то есть он есть, но он не обязательно такой же, как у человека, то есть речь не, не идет о том, что он что-то познает, но, но что у него есть свои опыты, это да. Ну да, то есть если мы различаем обелиск, и обелиск различает нас. Например, да, то есть это все сущности, которые имеют. он сам со своими опытами, мы, которые смотрим на него, мы, которые никогда его не видели и не представляем и так далее. В конечном счете, это бинарность, он, разрешение этой бинарности он в пользу субъекта делает, если он все Потому что все, все, огромный... все опыт субъектов, то он говорит, весь мир это опыт субъекта. Это есть такой тонкий момент, непонятно, как его приладить, потому что, с одной стороны, природа не дана, с другой стороны, он не хочет сваливаться в бертсоновский витализм, да? вот просто такой самый поток. И анимизм а. даже может -то быть. У ну, ну, все, всего есть ментально какой-то свой полис, что ни возьми, значит, оно все как-то на свою манеру думает. Нет, но насколько я, вот, нет, я но... Но... смогу воспроизвести, там есть такая логика, да, если... На тему понятия бифуркация. Бифуркация – это ну, как бы развлечение, разделение, развилка. И... развилка да, она есть в природе ну, как выбор, да, как моделирование. А чем И она есть в сознании. А чем они структурно отличаются, если мы заранее не восстанавливаем иерархическую конструкцию да, сознания, вот тут стихийные развилки природы. И тогда он пытается соединить эти две штуки, говоря о том, что это всего лишь процессы моделирования. Не надо вычленять сознание, потому что... Как... А, что же там такое? Птица э, моделирует себя точно так же, э, а, это Латура, точно так же, как профессор философии моделирует себя. И э, с точки зрения вот этого э, творческого вклада, они, в принципе, равны. Но тогда получается очень интересная вещь. Да? Вот, э, куда у нас... Э, Какая-то подозрительная, да? потому что сразу же э, сразу же вот эти странные экологические эзотеризмы. Да? Природа думает, Антикизм. природа знает. Да, деревья что-то сообщают да. это не просто ветвями, значит, на ветру. Да, но как здесь... Э, э, почему они нам сообщают, почему это эзотерика? Да? Потому что они нам как бы сообщают в языке нашего сознания. Мы не сдвигаем себя, а мы их запихиваем в собственные эзотерические мечтания. А если мы смотрим, научиваемся читать формы ну, как технологические, и технологии как язык и, этот язык, и наделяем этот язык выбором, деревья тоже эволюционно подары на выбирают. Соответственно, мы тогда теряем преимущество себя, своего сознания, но зато у нас получается большое количество, ну, чрезмерное расширение понятия языка. Ну да, но мистика и эзотерика пропадают, если э, пользоваться понятием развлечения. Вот я стараюсь работать именно с этим понятием – развлечения. Но это, между прочим, фундаментальное, извините, понятие да? а Развлечение ну то, в принципе, любому сущему, по идее, должно быть, да? Вот и все, не нужно эзохидить никакой. Другое дело, что на разных уровнях иерархии бытия, то развлечение-то наше немножко разнется. А можно цитату? У -у -у. Да. Насчет развлечения и воображения. А у него воображение... Ну такой немножко странный период, но иммагинативная рациональность. Да? Причина успеха этого метода иммагинативной рациональности заключается в том, что когда метод развлечения терпит неудачу, постоянно присутствующие факторы, тем не менее могут наблюдаться благодаря вот этому иммагинативному мышлению. Такое мышление снабжает нас развлечения, которые не даны непосредственно наблюдениям. Вот. А что такое? Во Воображение. кто там написал? Похоже. У него там место для этого. В общем, речь идет о том, что он это прекрасно понимает про развлечения. Но вот почему, мне кажется, у них еще связь такая глубокая с Кантом. Потому что, когда Кант пытается что-то сказать о гении, он уходит как раз в способность воображения. Здесь, когда он говорит об открытии, он там приводит как наглядное наблюдение аэроплан, который, в общем, он, он летит, да? то есть это, в общем, такое воображение, которое в какой-то момент спускается на Землю. Но зачем спускается, Чтобы вот эти данные, поступили вновь, да, и вот постоянно проделал эту работу, и работа, соответственно, получается в каком-то вот уточнении, да, в как раз вполне рациональном, да, только более, ну вот точным нечто. Uh -huh. вот, то есть я хочу сказать, что, ну, для него, ну собственно он и аутсайдер, да. Какой, от науки, для него это явно что-то добавляет воображение. Да, почему нет? Это же довольно ну, традиционный подход. Ну, да, согласен... Изображение вообще невозможно. А как иначе? Это способность воображения, она не в позиции различия. Почему нет? Напротив. Речь идет о э, не только тех развлечениях, которые нам вот просто даны, и более-менее их просто нужно как-то получить, да? а опять-таки о рациональной работе. О... Развлечения ⁇ это вообще-то все. Вот в этом сложность работы с этой категорией, потому что ну, мы все различаем, и воображение наше тоже работает с различиями и продуцирует новое. Да, просто мне показалось, что когда вы сказали «развлечение», это было ну, в том и духе, который он В общем, как, в, в общем, плане, в общем плане. На русском языке развлечение можно вообще понимать как сущность, как существование, то есть как процесс, как результат. Вот. Там же длинная история с дифференсом, то есть да, различаем да, да, мы да. между элементами или между вещами, между фонемами, графемами и так далее, откуда и между степенью концептуальной наделенности этих элементов. И одновременно, когда мы занимаемся развлечением, мы блокируем операцию, мы заводим деконструкцию, потому что развлечение возможно только с деконструкцией. Если ты работаешь в большой и четкой теоретической схеме, не, не занимаясь ее генеалогией, пересборкой, то ты различаешь только внутри этой схемы. Угу. То есть это уже среди готовых объектов. Угу. Значит, если мы запускаем деконструкцию, у нас появляются какие-то микрообъекты или объекты э -э смешанные. Да, и тогда запускается вот микропроцедура развлечения, которая нам может дать другие объекты. У меня вопрос э -э, по поводу Whitehead. Он говорит э -э, о сущности. Сущность, как он сказал, там на пятой страничке была, да, индивидуальность в процессе креативности. О какой сущности можно говорить в процессе? У Канта есть категории, да, у него есть категории бытия. Там понятна сущность, угу. понятна моя сущность. Но у Канта все-таки, все-таки, мне кажется, нет процесса. У Уайтхеда есть процесс, то есть мою сущность невозможно определить извините, в категориях. Они постоянно меняются, она постоянно меняется. Yeah. Вот. Зачем с первой страницы, когда я прочитал Уайтхеда, у меня вопрос: зачем он использует? очень старые философские термины mm -hmm. и как любите Виткенштейна, меня испугал последнее предложение первого абзаца становление вещей флюкс окажется исходным обобщением вокруг которого мы должны построить нашу философскую систему зачем потому что философская система предполагает категоризацию Иначе это оксиморон, иначе это бессущностная сущность и так далее, и тому подобное. Да? Все правильно, и вот. он делает ее такой очень сложно развернутой да, да, да, да, но он использует старые философские mm -hmm. термины. Единственная книга Вальхеда, которую я читал, это только первый том его и Рассела «Принципе математика». Да? Говорят, что второй и третий том еще никто не прочел кто-то нашел однажды копию Виткенштейна, что тогда он еще, второе издание, там надо было странички обрезать, чтобы прочитать, второй, и третий том не были обрезаны, то есть он дальше первого тома тоже не читал, да? но по идее, то есть первый том они писали вместе, ну, наверное, Рассел в основном писал, да, вот этот новый логицизм, вот это основ... основание, этот язык для... для науки, для математики прежде всего, да, но зачем входить вот в эти термины? Они же бессмысленны тогда у Ахеда. Как, какого рода термина? Ну, Привходя в сущность, да. У него же не сущность, а, тогда а актуальная сущность. Да. А актуальная сущность, именно в смысле актуализирующаяся сущность. Да, и кстати... Но сущность тут как сущие, понимаете. Да? Очень похоже то, что он пишет на, на предпоследней страничке, да, между потенциальностью и актуальностью. Это просто прямо из метафизики Аристотеля. Там есть первая потенциальность, вторая потенциальность и актуальность. То есть это практически идет туда же. Но у Аристотеля это заканчивается актуальностью. Дом, человек, подсолнух, все. Это конец. У него виды, которые никогда не меняются. Но это не вальхет, это не процесс. То есть для меня здесь что-то не сходится, то есть концептуальное несходство Батхеда и той старой философии, которую он как бы несет, я не знаю откуда, но он пишет еще от, от до Сократиков, да. Но термины означают совершенно другое здесь, по-моему. Ну, с терминами, конечно, если мы берем вообще всю эту философию ну, начала 20 века... Они старыми словами говорят новые идеи. Почему проблема? Да, совершенно верно. Ну, по крайней мере, по крайней Витгенштейн отбрасывал эти слова. Он как бы и деконструировал и говорил, что это вообще бессмыслица, да. И в итоге у максимум, что у вас остается, это такое разумение или понятие, understanding, которое, да, ну, его невозможно ввести уже ни в какие термины, потому что любой язык он он, он намного меньше, чем чем то, что мы поняли. Но Уайтхеда, по-моему, зачем вообще говорить про сущность? Мне кажется, что сущность это вот, если рассматривать в процесс, в контексте процесса, да, вот это вот сокращение, вот сущность появляется как суперъект, да, вот, да, через да, сокращение. Да. И тогда в принципе можно даже к Аристотелю, но только не, не к Аристотелю происходит. классическому, да, а происходит. Аристотелю категорно понимаемому, что делал. Да, бенвинист, по-моему. У него есть работа э, про по аристотелевским категориям, где он вообще Усию э, перевернул. Да? Он mm. хочет сказать, что Аристотель мыслитель категорий. Да? Соответственно, э, что там дальше с Усиями происходит, не, не важно, а вот важен сам переход да, из этого первоподлежащего к Усию. И это примерно та же самая. Вот, э, тот же самый в mm -hmm. поиск новой рациональности, да? Да, только переходом mm -hmm. как раз у него называется, собственно, второй вид становления, да. не сращение, а вот второй вид. Переход или, или по-другому, просто не в этой главе, но вообще вот этот переход, это для, он называет это, кажется, непрерывная гибель. Mm -hmm. А берет он это, по-моему, Бог, у которого вот я знаю, Собственно, актуализирующаяся сущность, да, суперъекта там в осадок выпал, и все. этот переход, эта гибель, как вот у нас было у вот, делезы, там со спинозы, вот эти экстенсивные части, которые вбираются, собственно, другими сущностями. А вот, мне хотелось про суперъект спросить, как он вообще соотносим с человеком или... Или его только нужно с реальностью соотносить, нечеловеческой мысли ну, если субъектом как-то более менее можно соотнести с человеком, это применимо к человеку понять а субпроект он уже к чему применяется. Это не единство... слово для субъекта просто. И для объекта тоже. Да, потому что нет объектов, это субъект. Как? Мне кажется, ну как какое-то техническое содержание несет. Несет ли он какое-то антропологическое содержание? Э, несет э, в смысле. Почему мне не нравилось использовать просто это слово, потому что э, субъект это тот, исходя из которого собственно все событию, да? А здесь mm -hmm. почему, пример такой с осадком – это нечто образующееся после. Значит, это дословно будет сверх брошенное, да, брошенное. Ну, ну, я думаю, это же да, бросать да. там. Переброшенный. Ну, ну, вот я это могу понять на начальной стадии вот, образования субпроекта, я понимаю. Но когда этот субпроект начинает рационально мыслить, извините, он моментально превращается в субъект. Попытайтесь меня переубедить. А, можно. А, выйду с конца. А, теология процесса, да, хардшорно... Ученик Вайтхеда, Огден, Тилех и так далее. То, что потом стало Чикагской школой. А идея процесса, метафизики процесса, богословия процесса, и процесса – это колоссальная критика метафизики абсолютного бытия. И тогда здесь мы тоже не можем говорить про субъект объект вообще. Для меня в моем представлении, в моем понятии суперъект тогда это как раз выход от и субъекта, и объекта в то, что не является уже ни тем ни другим, но после вот этого опыта. Это слово я не понял, что значит здесь опыт. У Лока я понимаю, что есть опыт, у, у Канта Юма да, но у Вайцеда он, по крайней мере в этих страницах, он это не определяет. Но уйти посредством этого опыта, чтобы это не было, да? Уйти от абсолютизации субъекта и объекта, включая, конечно, Бога. Бог перестает быть вот этим бытием, да, он, как и мы, mm -hmm. да, он зависит от всего того, что есть, от мира, от вселенной, называйте как хотите. То есть тогда получается, что субъект не только что его нет, он уже стал невозможным, потому что это как, я не знаю, как бабочка, которая смотрит на свое гусеничное прошлое, да. Только проблема в том, что бабочка – это конец, а, да, а в процессе бабочка – это еще это не конец метаморфозиса, то есть это только одно звено. Ну, Более-менее понятно, да? Mm -hmm. То есть здесь, по-моему, действительно субъект просто становится невозможным. Человек перестает быть субъектом, Бог перестает быть субъектом, все что угодно в мире перестает быть субъектом, мы уходим из этого понимания, mm -hmm. разумения тогда тоже нет. То есть мое разумение сейчас в этой камеры, я не знаю, бутылки с водой, да, это то, это как это как гу... это как бабочка, да, но это еще не конец. То есть это, это еще только продолжение пути моего разумения. Как и вселенная, она продолжается. Mm -hmm. И в этом контексте, как Алла говорила, да, здесь важно вспомнить Эйнштейна, да. Вселенная, как, как тогда понимали, Вселенная растет, сейчас это не новость, тогда это было нечто новым в физике, насколько я понимаю, да, что Вселенная, она, она, она эволюционируется, это постоянный рост и так далее и тому подобное. Почему тогда это нельзя сказать о человеке, о Боге и так далее, через запятую? Слушайте, а скажите еще что-нибудь, потому что теологическое, вайтхедовское прочтение, ну вот я ничего не знаю. А вы говорите, что это еще и Чикагская теологическая школа. Да, Огден. Огден это основал. Огден, насколько я понимаю, он был студентом Хардшорна. Хардшорн, благодаря которому у нас очень много опубликовано из Чарльза Пирса, он был учеником Whitehead, да? И Хардшорн где-то признался, что для меня номер один философ это Уайтхед, номер два Пирс. Хотя Пирса, по-моему, он не знал лично. Вайтхеда знал. Вот, а... Они это продолжали, да, и практически это прижилось исключительно в протестантском богословии, в англоязычном богословии. Уайтхед, кстати, начинает, да, вот эту главу с очень известного англиканского гимна «Abide with me, прибудь со мной» что -то такое. То есть, э, идея как раз, то, что они взяли у Уайтхеда, это то, что... То, что он говорил про науку, про, про мир, про человека, они это, прежде всего, перенесли на, на Бога. На идею того, что не существует, скажем так, абсолютного бытия вообще. Метафизика абсолютного бытия начинается, с, ну, как минимум, с Платона, Аристотель, Фома, Квинский, Ансельм, вот это все, Декарт, конечно, да, доказательство существования Бога, что, что Бог это абсолютное бытие, Он вечен, Он Сейчас абсолютно трансцендентален по отношению к этому миру, да, и так далее, и тому подобное. Он сотворил его, но никак, там, столяр сотворил, то есть, каким-то образом, да, не, не входя в это. Для Вайтхеда совершенно все другое. Бог зависит от этого мира. То есть, такой, э, такое богословие, оно было очень удобно в сорок пятом году, да, где был Бог, когда был освенцем. Бог страдал. Он не мог изменить этой ситуации. То есть, на него нельзя повесить всех этих собак. Он страдал точно так же, как там 6 миллионов, или сколько там было, да, и так далее, и тому подобное. То есть, нельзя сказать, что Бог, может быть, и хотел бы предотвратить это, но давая нам свободу, Делая нас личностями, он зависит от наших решений. Это опыт Бога. А это? Мало кто преподает сегодня такое богословие процесса, потому что э, с этим никак нельзя связать иудео-христианские традиции священного писания под это никак не подпадает никакая филос... история философии практически да? ну до Гегеля по крайней мере у Гегеля можно что-то там проследить еще но до абсолютно никак то есть Бог, который зависим от этого мира от вселенной да? мы действительно подобны ему отчасти может быть здесь выходит спиноза я думаю, что, может быть, оттуда что-то началось. Конечно. Но антология как этика. Да, здесь, скорее всего. Да, пантеизм или как минимум пантеизм. А в католической церкви, по-моему, только Терриар де Шарден пытался э, развить эту теологию процесса, но он был очень осторожен. Будучи хорошим иезуитом, он, он очень осторожно это делал. То есть он не шел в традиции все-таки Чикагской школы. Та зашла очень далеко, по-моему. А как она существует? Как академическая кафедра в изоляции? или? В общем-то, да. По-моему, да. Потому что на сегодняшний день, по-моему, там очень мало что делается. Отчасти, я, я не знаю, у меня такое впечатление, отчасти потому что вот эти все восточные религии, да, они как-то более привлекательны, менее интеллектуальны, извините, чем, чем тот же Уайтхэд. Они проще. Нью-Эйдж и так далее. Mm -hmm. Но они, по-моему, очень многие, много тогда берут от этого. И тогда буддизм, да, восточные как раз религии, они близки к этому представлению. Но там тогда нет личности Бога. Вот здесь тогда проблема. то, что у а личность остается. Единство остается. И здесь моя проблема. Потому что мне кажется, здесь это противоречие. Да? То есть можно говорить тогда о единстве бабочки по отношению к той же самой гусенице, но там процесс заканчивается. Если процесс идет вечно, без начала и без конца, и все меняется, тогда, не знаю, мне кажется, здесь проблематично. И Когда я разговаривал как раз с представителем этой чикагской школы, их последнее да, осуждение меня было то, что я всегда думаю с позиции метафизики абсолютного бытия. Поэтому я никогда не пойму этого. Ну, извините. В христианстве говорить об абсолютном бытие, это как-то странно, да? Но, <coughs> живой спаситель, это во-первых. А Во-вторых, у самого Платона абсолютное бытие, это тоже большая натяжка. Где абсолютное Идея. бытие у Платона? Идея. У школьного Платона, наверное. Вы про это прочитали? Диалог про Минед. Да, Пожалуйста. Конечно. Где там абсолютное бытие? Единого нет, не существует оно само по себе. Нет, нет, это идеи об же... огромное количество, поэтому, конечно, нет ну, каждый Какие там идеи? потом есть иерархия вот, идей. Диалог проходит, вторая часть. Первый пункт. Нету. Нет, это латона я Так, так, так всех, я не отвечу. Всех. Так да. хорошо я про меня не знаю, но тем не менее, вот идеи, я иерархия есть. Это основа как бы. В, ли... в разных местах это много чего разного. разного. Да, да. есть, Платона, как говорится, ранее единого, что она высшие идеи, вот идеи это... Еще не самый высокий уровень, а есть еще единое, о мы Сократ, когда его просит да. сказать, он уклоняется и говорит, Благо, это очень силу. трудно высказать не что-то. Нет, есть главная идея единства. В других делов говорит, что, что, что, что это истина, да, и так далее. То есть, еще раз, здесь, но тем не менее, понятие идеи, что выше ничего нет, да? что все эти боги, они ниже идеи, это некие генирурги там между небом и землей. да? Но, тем не менее, по-моему, это представление об абсолютном чем-то, да? Или нет? Yeah. Yeah. Ну, yeah. Потому, что время, yeah. потому что, ну извините, но если они вечны, если их невозможно увидеть, хотя мы должны их созерцать каким-то образом, да? Если они существуют независимо от всего. Абсолют Аристотеля – это Бог, которого вообще ничего не интересует, кроме него самого, да? Yeah. Это, это метафизика абсолютного бытия. Потом те же наши Августины они брали все это и говорили, ну вот это же это. А как вы личность метафизику абсолютно вытянули? Вы как бы начали очень интересно. Да, то есть получается, Бог. что Бог есть вот этой личностью. Личность, да, она тогда это берем хотя бы того же Боэция, да, это индивидуальная субстанция. Еще раз, это субстанция, то есть у нее есть начало и есть конец. Мое любимое определение личности у Скотта, да, что это Абсолютная некоммуникабельность, да, то, что непохожесть личности, она, это тотальное одиночество. То есть там, там как в клетке, да, в биологии там есть мембрана, и то, что в мембране это клетка, вне это все, что угодно, только это не клетка. Это как бы, да, это как бы образ вот этой личности. То есть четко понятно, начало, жизнь, конец. И в личности, будь то божественная личность, одна из трех, человеческая, неважно. Да? она четко определена. Здесь этого не может быть, по-моему. Ну, вообще непонятно, как в четкой определенности это может существовать. А, ну как расстановка усилий, да, между ними так. Да? Ну да, ну, и, получается и, так, и, да. что неповторяемость личность как да. нечто, что неповторимо, как вот этот, если можно сравнить, единственный код ДНК, да. Никогда не было, никогда не будет, не знаю. Из поломитской традиции это очень тяжело. А у нас же есть нет, и... нет, нет, нет, нет, а? это, это точно нет. Это скорее ближе к этому, я бы сказал, да. Но и там тоже термины раз, размыты. Вот в чем проблема, да. Энергия это, это что? Это, это нечто, вот это излияние из Бога, или это Бог, или это уже нечто другое? Но, во всяком случае, есть единосущие, есть да. различия лиц. То есть, как бы логика все время идет в две стороны и не, да, не дает нам конкретизировать личности. Да, одновременно. И процессуальность, соответственно, вводится как техника самопознания с, лест, с лестницы. Да? Пример сбоков, к сожалению, не убедил меня. Вот, в отсутствии различий субъекта и объекта, потому что, ну что, мы тоже э, вписаны в мир. Вы отделяете себя от этого мира? Да. Отделяете? Да. Хотелось бы верить. Ну вот, а я как-то чувствую себя в этом мире. Вот, вот. Не всегда уютно, но, но тем не менее включенным, очень проще так и глубоко застрявшим. Вот. Какой тут интересный этический да. момент. Я, я тоже не могу отделяться, потому что иначе у меня не будет возможности как бы разворачивать процесс, волю, высказать желание, организовать встречу. Мне нужно обязательно вот эта обратная связь, да? как бы удержать единосущие. Да? Ну да, поэтому вот сама включенность, это, она не говорит об ну, не отсутствие субъекта, так не хорошо сказать, но о не, не субъективность Моя субъективность начинается четко по карту В тот момент, когда я начинаю вещам этой давности придавать значение, структурировать ее. Когда вот здесь, вот в этом месте, я чувствую, что у меня работает эта самая инстанция означивания. Да? И я... Именно я, потому что это я, я, это меня никто не обманывает, невозможно обмануть, что я придаю значение вещам. Я, понимаете, может быть меня научили, там действия вложили, общество впихнуло, но это не имеет значения. Это я делаю сам. И вот это и есть в моем понимании рациональность. А у вас же сдвигаются периодически? Новые исследования. Конечно. психологический да. опыт. Депрессия маниакальность. Да, да, вот. да, да, да, да, да, Но не всегда я веду себя рационально-то. В том-то и дело. Тогда человек от не всегда рационально себя ведет. Часто на автомате, на архетипах. Правильно, да? Первобытный человек, вот до рациональный первобытный человек, он жил вот. Как в книжках там писали, вот слившись с природой. Когда вы ходите в лес, если ну, в детстве там, это тоже было возможно. Чувство, единство с природой. Да. И там уже не надо было вести себя рациональным образом. Не всегда было нужно. А наоборот, очень часто рациональность вредила. Ну, вот эти самые месяцы. Возьмите того же самого Кастронева, да? Вот опыт непосредственной работы с давностью. Вот бег силы. Вошел в темный лес, закрыл глаза и побежал. Это же в результате. Да, у вас тоже нью эйджерский да. опыт. У меня богатый. Да, да, да. Но да. это, кстати, было самое то же. То есть это я говорю о том, что я знаю, это бывает. И люди, которые выросли на природе, которые успели почувствовать настоящую природу, где-то там некоторым повезло, да, вот это чувство моим знакомым. Это, это не чувство национального человека, совершенно другое вот восприятие данности, как, как, как она есть. Но ее можно же рационально перес... э... проанализировать. Ну, конечно. Если... Конечно. Ну, собственно, да, мы тогда да. и приходим туда к лайкведу. Да. Я хочу да. сказать одно, что от субъекта и объекта не избавишься. За эмоциональность пролито столько крови людьми, что это пустое дело как-то при, при, при, принижать этот аспект. Другое дело, что нужно... Э, мало же кто понимает, на самом деле, из обычных людей, что люди не обязательно будут всегда рациональны. Вот о чем речь. И не, что не, они не. Ж, ж, живут нерационально. Ну, ну просто ум устает все время думать-то. Это невозможно. Энергетически затратно с точки зрения биологии, все время все рассчитывают по, по полочкам. Не, ну извините, это какой-то, простите, но это узкая очень постоянная рациональность. Да? Я слушаю Баха, я его рационально анализирую, но при этом язык э, такой ординарный не, не используется мною. Да? Это тоже рациональность. Мне кажется, Бах – это сплошная рациональность. Да? Там все зеркально, все симметрично. Это, э, он меня не заставляет думать. Ну, ну не знаю, это разве я Ну, но мы же начинали с Канта. Нет, это я что? просто говорю о том, что рациональность не всегда должна ну, да? это, ну, Рациональность – это нечто большее. Но она больше не в смысле делегирования кому-то, по-моему, здесь важно. Она в смысле пересмотра способностей. Да, вот в канторском смысле, да, способность эстетического уже неприродна, перцепция уже неприродная и не внешняя, и тогда рациональность э, начинает вот как бы за, за счет ну и одновременно убирается этот дуализм и одновременно вводятся этика в антологию. И, вместе с эстетикой и и одновременно новые технологии. То есть, получается, совсем другой клубок, который имеет переизбыток рациональности, но другие основания. Меня вот все время ломает, когда возникает какая-нибудь классическая конструкция. Это вы говорите, это Аристотель, mm -hmm. это там Декарт. Я не могу уловить в какой момент вот происходит э, как бы это пере, перенос в э, повторение? А это, видимо, важно, потому что если мы не, не заметим, где мы перемещаемся э, вдруг, э, в более привычную мысль, мы просто не удержим эту. Вот в Аристотеля мы переместились, потому что мы. Э, почему? Потому что мы уже сущие разложили, да, и мы как бы их... Ну, я говорю про актуальность и потенциальность. То есть, мне кажется, мне так показалось, что Вайфек повторил эту идею, по-моему. Но вот, может быть, я неверно. Не помню, в чем там дело. потому что несомненность, я субъекта. И это в тот момент, когда происходит вот придание значения только. Ну, так, не вот чего я совсем не понимаю, почему у Вайтхеда субъект есть вот, общего вот этого всего дела. Бог-субъект. Ну, да, то есть, все-таки, тем не менее, мне так показалось, он уходит от этого, от субъекта. То есть, слова повторяются те же самые, язык новый не дан, да, то есть, это все то же самое, но значение совершенно другое. Но, может быть, извините, поэтому бог есть любовь, потому что в основе вот именно с философское Кому, кому? А вот я а еще не очень. Я у не Бога, очень... У бога, у бога. Да, хорошо, хорошо, если он добрый. Канц. У бога чеканской школы. А вот вы говорили, что вот этот страдающий от Холокоста да. бог. Это, я вот не очень поняла, как он вписан в эту чикагскую традицию, да? Это как бы то, чего они... чему они помогали? Собственно, чему они да, это их идея, совершенно верно, это их идея. То есть, еще раз, проблема зла, присутствие нравственного или физического зла, в их представлении это, по-моему, самый главный аргумент против, на самом деле, против, как это называется, метафизики абсолютного бытия. Да? Это неспособность ответить, где был Бог, когда и так далее. И по списку, да, все наши смертные грехи. А метафизика процесса или богословие процесса способна на это ответить то есть, есть чисто христианское объяснение, да, где был Бог на Голгофе, он сострадал с сыном. Если мы берем догматическую, классическую, ортодоксальное богословие, это есть, это пассионизм. Да? Бог-отец не мог страдать, когда умирал. Кто? Иисус из Назарета, в котором ей было ипостатическое единство божества и и человечество, насколько страдал даже Бог-сын, трудно сказать, да, страдал человек, Бог не может страдать, а процесс просто разбивает эти рамки и говорит, конечно, он страдал. Если он зависит от этой вселенной, да, эко, все наши, как их назвать, экологические, философские идеи, да, о том, что, экофеминизм, да. Одно, что планета Земля есть женским телом, и то, что мы убиваем ее, ведя себя так или иначе, да? Экологические все проблемы. То же самое, то есть здесь это связано, что Бог страдает тоже, когда мы уничтожаем, например, нашу Землю. Таким образом, мы можем защитить Бога и сказать, а, он, он не был где-то вдали, как какой-то абсолют и смотрел все... Да, не вступая там, в наши войны, Холокосты и так далее и тому подобное. Нет, он был частью всего этого, потому что Холокост тоже часть нашей истории, нашего мира, нашей вселенной. Э, я не знаю, там, горящие помойки тоже он тоже страдает вместе с детьми и так далее и тому подобное. Еще раз, с точки зрения откровения Иудея-Христианского, или даже ислама, это, ну, абсолютно неприемлемо. То есть, совершенно никак. Совершенно никак. В протестантских некоторых общинах они говорят, что это возможно. Ну, понятно. Но прощение тогда Нового Завета становится совершенно другим. Угу. То есть, текстуальная критика Священного Писания становится совершенно другой. Абсолютно другой, да. Я к этому подходил исключительно с философской точки зрения. И мне показалось, что там тогда создается на самом деле еще больше проблем, чем в метафизике абсолютного бытия. Потому что там еще можно маневрировать, да. Там еще можно каким-то образом маневрировать. Но здесь тогда зачем нам Бог? Ну, не знаю, я вот это через Батлер читаю как хрупкость рубкость да, форм, да, да. которые задаются, и они задаются с нашим участием, тогда у нас накладывается ответственность, и более того, тогда мы как язык можем прочитывать, там, проблема, э, угнетенные не говорят, да. становятся решаемой, там, экология, и вообще вот это вот тогда подвисает некая такая, у, у Барат, а, он-то... Этика, угу. э, чего там, Эст... ну, в общем, онтоэтика начинается. И э, они же она же это подводит под, э, ну, как бы соединяет с технологической культурой. Да? Технологическая возможность выросла, э, объекты рассыпались, соответственно, только э, процессуальной логикой онтоэтики можно это удержать. А вот я никогда не встречал, Вообще, похоже, что Батлер через Чикагскую школу как-то что-то читала, да? Потому что... Как-то ну, вот вы говорите о формулировке, да, а нет, я... Нет, совершенно не верно. Знаю. То есть там, там есть, тем не менее, есть такая критика, критика со стороны оппонентов Чикагской школы, что они делают такую не очень умную игру слов, что Бог это такое отражение человека, как слово ⁇ Гад ⁇ зеркальное отражение слова ⁇ Дог ⁇ То есть мы создаем по фирбаху Бога по своему образу и подобию. То есть платим тем же самым, что сделал Он с нами. То есть мы делаем из Бога такое психически неуравновешенное существо, которое постоянно то страдает, то радуется с нами, да, то есть постоянно отражает наши эмоции, наши ощущения и так далее и тому подобное. Еще раз, это критика вот такого, такой теологии процесса. Да? Не очень умная, но тем не менее, есть такое. Еще раз. Они отвечают тем, что, что мы не в состоянии тогда поменять вот это наше мышление, да, то, что мы должны мыслить только категориально, только субъектами, только объектами, э только таким железным языком, да, который не способен представить себе Бога, зависящего от чего бы то ни было. Который постоянно постулирует, да, вот это абсолютное, трансцендентальное в Боге, но для них это, наоборот, является противоречием. Трансцендентное. да. То есть для них это противоречие. Если он трансцендентен, то каким образом он вообще может быть Богом? Как он может творить? И там они решают эту проблему очень легко. Он творит вместе со Вселенной, будет частью этого. Как, как столяр творит стол, да, он не отделен от своего там станка или рабочего места и так далее. Ему, он тоже зависит в творении, зависит от дерева, чтобы сотворить стол. да также и Бог. Он, там нет творения из ничего. Ну, доктор, у ортодоксов и у католиков эта же проблема решена. Кстати, ровно так же, как и применили Платона. Я согласен, да. Ну, Но при одном условии. Мы принимаем метафизику абсолютного бытия. Я преподаю философское богословие, я всегда говорю студентам. Мы не идем по это метафизике процесса, мы не идем по восточным религиям, мы исключительно следуем этому. То есть обозначаем с самого начала правила наши, нашего дискурса, нашей игры. Да? То есть мы должны принять, тогда да, там можно это решить. Но для тех, кто принимает whitehead, hardshorn и так далее, да, для них это ошибочно. Просто абсолютное бытие здесь понимается просто как фигура речи. Мы не можем говорить, это не наше бытие. да? Это вот нечто. Нет, конечно, это, это Бог. Это, это, это определение Бога новом, абсолютное бытие. Нет, но в христианстве Бог вполне бытиен. И, и не бытиен. Он существует и не существует. Вот там, где он не существует, это вот вы называете абсолютным бытием. Я так понимаю. А как же? Иначе. Есть так называемые атрибуты Бога, да? Его вечность, его единство, его неизменность. Вот это все, то, это вот... и так далее, это под по списку бытие, да? Абсолютное а в вот... том, что оно не Но до, до бесконечности перечислять эти. Ну да, можно. Да, да. поэтому да. лучше. Ну, можно. И снимается бытийная а двойственность, тройственность. Вот, собственно, унивокальность бытия, не вайтхедовский, да, Тернон Дельвазовский э, бытие, да, говорить в том же самом смысле, о чем говорится бытие, даже то, о чем бытие, оно и то же, да? Да, да, да, а, да. Собственно, очень трудный вопрос по околу Вайтхеда, но в любом случае очевидно, что здесь нет различия, да, именно на бытийном уровне. Да, он бытует в том же самом смысле, что и египетский библисты. Но, по крайней мере, что вот из Шавировской книги немножко вытекает, это то, что он пытается сделать бога эстета, да, и в частности беря кантовскую незаинтересованность. Да, то есть это не заинтересованный Бог, и вот, вот тоже пытается сделать его эстетом. И, ну, это секуляризированный Бог. Да, да наверное. А это вот какие годы, вот, о каких годах идет речь, когда вы говорите о вот этой чикагской школе? Первая половина двадцатого века, mm -hmm. я бы сказал, где-то до 60-70 семидесятых годов, mm -hmm. то есть по сути это Тилек и Огден, особенно Огден, ну, я, я просто я не помню конкретные даты, но это где-то, да, первая половина середины двадцатого века, вот так. Ну, то есть это в большом еще до вот такого полного и проработанного отказа и отбрасывания теологического сознания на Западе. Сначала был нетшим, да, наверное, потом да, да, ну, да, да. еще как-то эта тема держалась, а потом уже по структурализму он уже да. на этом сказать, точку такую поставил. Да. Но ну, сегодня они очень эм, свободно себя чувствуют, когда приписывают их такому да, по структурализму вполне. Mm -hmm. Почему бы нет? Конечно, там никакая, никакого, никакой единой древесной структуры нет. То есть они любят приписывать тоже к себе, скажем так, того же Гультмана, Барта, вот это все. Хотя, вряд ли. Вряд ли. Он не относился, они не относились к ним абсолютно, но тем более, что это, это не это, это Европа, а это протестантская теология да теология. это скажем так это кальвинизм то что они представляют это скорее такое англоязычное ну вот англиканство и все что с этим связано методистская церковь пресвятерианская да то что епископа вот это все это все таки это большая разница Кальвинизм с этим вообще не может, по-моему, ну никак. Кальвинизм — это совершенно другое. Там процесс, по-моему, невозможен. Там все очень плохо. Там такой пессимизм тотальный, да? Здесь наоборот. Здесь есть очень очевидный такой момент, интереснее, чем тот гимн, который вдруг он использует. Когда он ищет антитезу от uh -huh. да, вот он выбредает на этот гимн, пытается что-то вспомнить, и вроде не может. Да? А в самом начале у него нет проблем, он берет Гераклита и берет очень странный пример Воробья, который летит через палату Нортумбрийского короля. Да, вот и, это, не понял, да нас... это очень интересно Какая-то история или... Совершенно поразительно Потому что он берет это как э, Пример процесса а, Суть в том, что воробей Из какой-то там стужи Пролетает через всю палату короля М -м. И вылетает там Снова в стужу И М -м. это второй пример Такта на становление да. А Факт в том, что Король вот этот нартумбрийский принял после этого склонился к тому, чтобы принять христианство. Почему? Потому что он подумал, что если нам эти люди скажут, что происходит вот, собственно, за этими палатами, да, mm -hmm. то почему бы нет? Ну, в общем, такой. Такой странный момент. Он, он не проявлен, потому что там об этом речь не идет Но за что сам этот пример именно характеризует процесс, очень интересно. Тоня, а как Шавира? Шавира же пытается все это дело современнить. Конечно. В принципе, и... он э, да. имеет отношение прямое к современным онтологиям и прошел через э, гугли... технологическое теоретизирование. Да. да. Тогда вот сразу вопрос, зачем? С... Зачем с... ему нужно, как бы, на что став? С хорошей точки зрения, <свят> э, все это, конечно, уходит э, вот к таким вещам, о которых можно подумать, э, к... Э, к снятию живого неживого, к тоже парадоксальный момент, к снятию антропоцентризма, да? но за счет чего? За счет того, что мы, как, как они меня поражает, как они говорят, что нельзя снять в общем, антропоцентризм без доли антропоморфизма. Да, то есть собственно, когда мы кладем в основу всего эстетику, восприятие, чувства, это в каком смысле да, мы, это антропоморфная вещь, да? но тем не менее мы так немножко снимаем вот свой антропоцентризм, да? Эта вещь живое неживое, Вот этот пан психизм, в который в пределе может все вылиться, да? а с другой стороны, такие совершенно вот вещи, в которые, в, в которые было бы интересно посмотреть. И он в конце этой книги немножко намекает, не помню про что, но вот про красоту он немножко намекает, потому что он читал Джеймисона, и вот связь красоты и позднего капитализма для него общем не ясна. Как я поняла, вот он даже говорит, что он, следующая его книга будет называться Эпоха эстетики. И, собственно, там он планировал как раз, видимо, еще больше вдариться в современность, потому что здесь читаешь всю книгу, и он немножко обещает вначале, что это будет очень актуально, да, интересно. И, и кстати, насчет актуальности. Помимо красоты, новизны, творчества, да, актуальность тоже. Все эти вещи совершенно естественным образом входят в наш мир, вот, в нашу экономику, да. стагнация самая, самая, ну, мы знаем, что это очень плохо. Да, да, то есть, вот мне кажется, что эта процессуальность она интересна. Ну, в общем, она в каком-то смысле укоренена у нас. То есть она ну, стала массовой вещью. И он немножко намекает на это. Вот, относительно двух или трех понятий. И намекает, что планирует это развивать. То есть в его представлении эстетика, в его методологии, эстетика нужна как э, деконструированная э, сборка, э, соединяющая как бы, эмпирику, процесс и при этом с потенцией на То да? mm -hmm. да, да, mm -hmm. что остается? Остается эмпирика, процессуальность. А процессуально, эмпирику мы вынуждены, когда она рассыпана и практически лишена смысла, там, у нас же там остается какой-то... Ну, то есть наша философская традиция дает нам, возможно, только один вход Канта через рефлексию вкуса. И еще не, недоделанный вход через перцепцию, научную перцепцию. Кстати, а почему он недоделанный? Там же огромное количество вот этой советской литературы по психологии восприятия. Она идет из того же самого источника. Да, то есть там такая рациональность. Да, а здесь, мне кажется, это как раз. Хотя он прям так об этом не говорит. Ну вот от, собственно. Это такой долгий путь, именно от рефлектирующей да, способности суждения, да, не определяющий, которая имеет свой закон, да, который существует по закону, а вот вторая способность, которая сама для себя должна придумать закон. Да? И, в общем, это, это такое ну, требование обязательства, но вот без давления такой морали. Да. Ну, мне кажется, что обращение вот к вопросам эстетики, вот актуализация этой темы, она во времена только правды, когда рациональность не имеет смысла. Не, ну опять же, какая рациональность? Рациональность вот готовых смысле. фактов и объектов. Вот в моем смысле рациональность уже. Отрачивая свое балловое значение. Вот, то, как, то естественно вот, обращение актуализации эстетики. Мне кажется, это очень опасно. То есть, понимаете, конечно, постправда это когда черное это может быть и серое, и белое. Белое это может быть и синий и зеленое, да. То есть я могу себе представить, как от этого можно дойти к такому маразму. То есть можно, но это опасно. Я согласна, что это опасно, но, собственно, это его и такой бодрый выход. Мы, в общем, мы, мы должны следить за практиками да. Да, и, собственно, выстраивать эту систему, основанную на чувственном. И, а, а там уж посмотрим, потому что мы сами изменимся, а главное, что нужно, это вот, чтобы у нас не было предсуществующих критериев. Все-таки эстетика и правда, они неразрывны. То есть вот эта постправда прекрасным быть не может. Если, если это процесс, то я выхожу из процесса. Ну, да, да, да. Еще раз, ну, то есть правда, истина, как именно процесс, как отражение каким-то образом этого процесса, да? как ну. слияние со временем, ну, ну, она здесь... должна остаться. Здесь именно выбрана эстетика, чтобы избавиться от истинности, неистинности, потому что эти способности суждения знамениты, да, что она не делает этого. Вы будете наезжать на чужую правду.